Задуманный 11 лет назад, сегодня Международный фестиваль мусульманского кино – это большой, признаваемый в большинстве мусульманских стран фестиваль. Цифры говорят сами за себя. На конкурс было подано более 700 заявок. В итоге конкурсным просмотром было допущено 60 фильмов из 33 стран мира. Критерий отбора, в отличие от других кинофестивалей, здесь особый. Фильм должен нести миротворческие идеи, проповедовать толерантность и традиционные нравственные ценности. Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана уже в двенадцатый раз. Девиз его остается неизменным через диалог культур к культуре диалога. Ведь именно сегодня необходимо наладить душевный диалог разных народов. Символическим стартом программы форума стал показ фильма иранского режиссера Маджита Маджиди «Мухаммед. Посланник Всевышнего». Картина, над которой создатели работали 10 лет, является самым дорогостоящим и трудоемким проектом в истории иранского кино. Фильм получил широкое признание публики в разных странах и был номинирован на премию «Оскар». Фильм, посвященный детству пророка, представляет собой яркую палитру малоизвестного на Западе исторического периода возникновения ислама. Кинокритик Сергей Лаврентьев отметил уникальность картин фестиваля Они говорят зрителям о человеческом отношении Вопреки тому, что в реальности жители этих стран сейчас поставлены в нечеловеческие условия Так, в Сирии, где идет война, казалось бы, и вовсе не должно быть кинематограф Однако он есть и представлен на сегодняшнем фестивале Проблемы реальных людей, у которых какие-то вещи происходят в жизни Которые на жизнь ему самую влияют на церемонии открытия международного фестиваля мусульманского кино прошли презентации конкурсных программ. Зрителям были представлены призы, статуэтки девушек, в костюмах которых переплетаются мотивы национального татарского орнамента и мусульманской символики, а головные уборы повторяют силуэт знаменитой Казанской башни сюмбики По звездной дорожке фестиваля прошли известные режиссеры Александр Прошкин, Юрий Быков, Константин Лупушанский, актеры Юрий Назаров, Людмила Хитяева и многие другие. Почетные гости фестиваля познакомились с культурой мусульманских народов и даже научились здороваться на татарском языке. Pre Просто мы действительно на этой удивительной земле, это такая радость, несколько часов, но уже влюбились и в землю, и в людей, потому что нас не может. потому что мы, да мы едины, господи. Всё в этом мире бушующем есть только миг. Него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Казанский международный фестиваль мусульманского кино – это фестиваль зрительский. В отличие, например, от известного всем, канского фестиваля, ориентированного на профессионалов. Здесь каждый может познакомиться с религией и культурой мусульман, пережить их жизнь вместе с героями кинофильмов. Помимо конкурсной программы, для зрителя подготовлены встречи с режиссерами и известными кинокритиками. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универньюс.